<Слых> моя голова где я оказался я застрял на каком-то острове Здорово, чувачки, с вами Страйки, чьи это вновь крепепастовые приключения в Майнкрафте. Как вы помните, в предыдущей серии я разбился на биплане, что является не очень приятной вещью, потому что я застрял хрен знает где, и, собственно, я далеко от дома нахожусь. Вот здесь горит костерочек, красивенький, сейчас наступила ночь. И я думаю, что я дождусь утра, и после этого начну изучать местность. Так, друзья, наступило утро, и я думаю, то, что первым делом я пойду вон в ту местность, потому что мне интересно, что там находится, и я там уже вижу индюков, ясно. А, кстати, интересное дерево, да. Я не знаю, честно говоря, что мне делать, у меня как бы остались детали от самолета, то есть вот они, а, но этого недостаточно, чтобы полететь обратно. Как вы поняли, почему у меня всегда темнеет после инвентаря, что за фигня? Так, давайте поплывем быстренько сюда. Так, у меня звуки... Ай, ё-моё, я звуки Майна забыл прибавить. Еще давно. Так, давай сделаем побольше. А то я думаю, что так тихо в игре? В игре. Чё с моим языком. Ну, в принципе, ничего необычного. Так, о! Здравствуйте, друзья, как ваши дела? Как настроение? Это индюшки. Я там уже вижу железо, это очень хорошо для меня Так, ну конечно я вообще не люблю такую древесину оранжевую, она меня бесит Не знаю почему Но, как говорится, что есть, то есть А, кстати, поблизости может быть деревня Это интересно Но я бы не хотел здесь долго задерживаться И Вообще желательно свалить отсюда Итак, друзья, я продолжаю снимать, ну, вернее, без ускоренного эффекта. И я пока что построил вот эту коробку. А это... Блин, зачем я это создал? А, в общем, вот такая вот коробочка получилась. Я не собираюсь здесь сделать какой-то охренительно красивый хороший дом. Я вообще здесь оставаться не собираюсь, так что о чем речь? Есть, да, ребят, поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Да, я даже с киночками немножко другого стиля. То есть, вот, новогодний свитер у меня. Вот такой вот я красивый, да? Вот. И сейчас я думаю, я пойду что-нибудь делать. А что именно я конкретно не знаю. Но это дерево я не хочу срубать, оно мне нравится. Лев! Так, я надеюсь, это никак в реальной жизни, да? И лев меня не тронет. Ой, он добрый! Ой! Какой ты добрый! Наверное. Так, у тебя глаза голубые, я уверен, если тебя ударить, тебе не станут красными. Блин, опять нет овец, ну что делать? Итак, друзья, я достроил домик почти. И я хочу, собственно, показать вам э, то, как он выглядит внутри. Снаружи, конечно, он выглядит как э, какой-то бомжатник, но внутри он выглядит как бомжатник. Ладно, я тут положил пару вещичек, добыл досок дофига, как вы видите, но что-то поленился добыть камень. И в принципе, в принципе, надо думать, как выбираться. Вернее, надо уже крафтить вещи для нашего биплана. Они крафтятся замечательным образом. Ну и думаю, то, что пока что мы на этом с вами остановимся. С вами был Страйкич, если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк, ну или дизлайк, если не понравилось. Также можете подписаться на мой канал, это будет поддержка для меня, да и в целом это будет просто круто. Ну что ж, всем удачи и всем пока.